Сверхзадача опереться на людей, которых ты лично не знаешь и которых тебе не рекомендовали. Но которые имеют репутацию и одни поддерживают друг друга. Это же не только от президента требуется, это же требуется от любого из нас. Вот Представь себе, что тебе сейчас надо дела воротить. Ну, не я тебе говорю, а вот украинец-украинцу, надо дела воротить не через кума и друганов, которых ты здесь детства знаешь, а через незнакомых людей. У нас же нет общественного доверия. Помнишь, мы в одной из самых первых встреч с тобой, еще много лет назад, говорили о чем: что мы не можем создавать продукты с высокой добавленной стоимостью, потому что, Да, чтобы произвести эту хрень, 19 надо операции, на каждое должно быть высокое доверие общественное. А у нас этого нет. У нас единица социальная кома то есть набор кумовей, кумовью, кумовей, которые как бы опираются друг на друга. И во-первых, здесь не годится экономика западного типа, потому что она предполагает общественное доверие и работу с автономным индивидом, которого ты можешь не знать, у которого есть репутация на рынке. А во-вторых, или по умолчанию я ему верю, пока не доказано обратно. И вот это ломать. тут надо поломать на, на наш кумовский подход. Ломать это не надо, а, война сама это поломает. Вопрос в том, что надо, надо довериться возможности самоорганизации. Самоорганизация пробьет все эти договора и построит.